Всем привет! Очередной выпуск новостей не по формату на моих видео. Значит, прям какая-то черная полоса реально с этим видео. Это по-любому какой-нибудь заговор сто процентов. Потому что видео называется Идеальная медицина, и его невозможно выпустить. По последним новостям Я говорил, что у меня зависла программа Которая до этого ни разу не зависала Я изначально пытался тот же файл пересня... Перемонтировать Все равно Получается, если изначально он зависал То в конце, вот когда я тот же самый файл Просто по-новому перемонтировал У меня вышла ошибка импорта файла То есть он сохраняет все там, за полтора часа, и в конце выдает ошибку. А... Потом а, дочка заболела, идеальная медицина в Казахстане. А... Сейчас тоже а, личные у меня проблемы с а, вросшими ногтями, надо в поликлинику ходить. И какая-то Непонятная фигня вылезла. К дерматологу надо ехать с точкой. А, в общем, все идет против того, чтобы я выложил это видео. И. А, конечно, это бред насчет а, заговора. Просто нужно это преодолеть. А, Урка устала уже. А, значит. Это видео, оно помимо новостного еще и пробное. Я сейчас в кабинете, тут э, обстановка максимально противоречит акустике, и я вот видео про медицину, оно в первую очередь нацелено на новую аудиторию, и у этой темы, у самой темы есть потенциал быть востребованным. Ну да, конечно, не все ищут идеальную медицину, но возможно, что YouTube начнет продвигать это видео. Поэтому это видео должно быть максимально качественным, на новом уровне. Поэтому я и поменял формат. Я в том видео не рисую, а рассказываю сам лично, вот почти как сейчас вам это делаю. Поменял формат, поменял качество. И просто переснимать это в квартире, опять это выжидать нужный момент, это опять подстраиваться под условия. Если вы мне вот действительно те, тот костяк подписчиков, которые смотрят каждое мое видео, под этим видео оставите комментарий, что звук приемлемый, что звук можно слушать, то видео я запишу здесь, в кабинете. Но мне кажется, что звук будет ужасным. Потому что здесь прямые стены, здесь ничего нет наподобие акустики. Акустических каких-нибудь там барьеров. И будет эхо. Вот. А, значит... Такие новости. Я до сих пор не могу снять нормально видео про идеальную медицину. Если вдруг кто-то не подписан и смотрит это видео, подпишитесь. Хотя это видео ориентировано на костяк подписчиков, которые у меня уже есть. И можете заметить, что под видео, которые идут новостные, чисто для подписчиков, там нет какого-то полноценного описания. Я не вставлю сюда теги, чтобы YouTube не продвигал эти видео. Вот. Ах, спасибо, что уделили 5 минут времени. Давайте, мы сможем.